Мощные цитаты Саади. Саади ирано-персидский поэт, философ-моралист, представитель практического направления суфизма. Наберитесь терпение. Все вещи трудны, прежде чем они становятся легкими. Когда живот пуст, тело становится духом. А когда он полон, дух становится телом. Тот, кто приобретает знания, но не практикует его, подобен тому, кто пашет, но не сеет. Мудрец среди невежд, подобен прекрасной девушке в обществе слепцов. Тот, кто расскажет тебе о недостатках твоего ближнего, несомненно откроет твои недостатки другим. Мало и мало, собранные вместе, становятся большим количеством. Куча в амбаре состоит из отдельных зерен, и капля за каплей создают наводнение. Наиболее любимы богом те, которые богаты, но имеют смирение бедных и те, которые бедны и имеют великодушие богатых. Для того, кто скуп на еду, вареная репа будет вкусна, как жареная птица. Будь великодушен, кроток и снисходителен. Как Бог милует тебя, так и ты милуй народ. Все, что производится в спешке, быстро пропадает даром. Роза и шип, печаль и радость, связаны вместе. Все, что производит впечатление на сердце, кажется прекрасным в глазах. Муравьи, сражаясь вместе, победят льва. Прекрасное лицо – это утешение раненых сердец и ключ от запертых ворот. Говорить ложь – это как удар саблей, ибо хотя рана может зажить, шрам от нее останется. Бедность вырывает бразды правления из рук благочестия. Никому не говорите секрет, который вы хотите сохранить, хотя он может быть достоин доверия, ибо никто не будет так осторожен с вашей тайной, как вы сами.